Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мермелкон, Меня зовут Никита. И что, ну, что, идем, идем, идем. Значит, к озеру, к речке, к водоему. А, значит, а... первая серия уже на монтаже, уже монтируется, уже монтируется. И чтобы не зря... и это мы назад идем. Чтобы зря времени терять, мы идем тебя искать. По-моему, тут... блять. Прошу прощения. Я только хотел сказать, что когда к реке обычно шел там рыба, я тебе сейчас кокину, ты, блин, снайпер. Там сзади нет никакой ловушки. А, здорово. А ты что, решил как бы подкрасться, да? Ты думал, я тебя не найду? А вертухан такой видал? Все, это просто похоронный вертухан. А как мне теперь залезть туда? Я только хотел сказать, что э, этот как его, когда спускался по озеру, там, по-моему, вот эти пацаны скидывали камень. Ой, хорошо кидает, кидает топор. Ой, хорошо. Ой, плохо не попал. Ой, плохо я тоже не попал. Да блин, ну я думал, твоя голова сейчас подставится. Ой, хорошо. Эй, тихо! Лион, ты куда? Лион, стой! Что происходит? Почему у меня контроллер отключается? Беда какая-то. Прям в начале серии постоянно. Уже второй раз такой. В начале серии отключается контроллер. Прям нездоровая фигня, мне не нравится. Так быть не должно. Должно быть как все. Вот, как это чё говорит. Ай, хорошо должно быть. Лови. Так а ч? Как мне теперь пройти туда? Леон, ты типа не сможет через это пройти? А, тут есть обход. Тихо, какой-то кракен полдает. А, он мутировал. То есть уже хорошо да? Ай, хорошо. Тихо, тихо, тихо, Ах ты. Ай, хорошо. да что-нибудь? Песеты. ну давай писеты. Что, Лёня? Отдача в руку дал. Мне интересно, если я нажму, я жму R1, но он сразу бежит. От замечательно. Есть просто еще одна. Бабуля, бабуля, бабуля. Тихо уворот. Бля, уворот не сработал. А такую видала? Такую, но. А. Уворот. А. Че? Ты чё на кого? Батон кроша ша. <sih> <satnah> Я оторвал конечность. Блин. <сл das Hur Movie> а мне могло завалить этими камнями? Наверное, могло. и хорошо. Так, ну все, нормально. А, только по а Ай, нехорошо. Так, ну мы можем микстурку, кстати, забацать. А а создать. А вот красная смесь, травка же. Ззг. А, ну это полная ЗЗЖ. А, нужна такая. А, нужна просто за и же, да? А, ну я понял, закажи да. А есть вот такая. А, -а, а, хитро. А я не могу из двух зеленых сделать. Могу, конечно. Все, нормально. То есть мне вот это сейчас хватит. Ну, конечно, прекрасно. Ай, хорошо. Так, дальше. М -м -м -м -м. Дальше, дальше, дальше. У нас есть материал, мы можем сделать. А можем сделать и то, и то. Давай, короче, на пистик сделаем. Потому что на дробаш... На дробаш у меня вообще 4 патрона? Не, у меня 8 патронов. Ай, хорошо. Если 8, тогда давай еще на пистолет сделаю. Да. Лучше пускай будет на пистолет. Две греночки у нас будет. Еще у нас есть ножичек. И еще яйцо у меня есть. У Леона есть яйцо. Жаль, что... Оно лишь одно. Так, ну все. Нормально. Помню в игре падал камень. Прям помню. Фонарик подрубаем? Фонарик подрубаем, пожалуйста. Мне отсвечивает так нечестно. Фонарик подрубаем? Лень, ну подруби фонарик по-братски. Тебе жалко? Типа на 10 секунд фонарик не буду врубать, ну ты вообще жму, а. Сейчас скажи, что ты батарейку экономишь. А-а-а, страшно, летучая мышь, Бэтмен, а а Аж подавился. Если Бэтмен бы пришел на помощь Леони. Леони. Леоне. а есть кто? а бар кто? бар Давайте активируй. Я сейчас приду. Динамитом он там раскидался. Охренел все. Ну и что ты там стоишь? Ай, хорошо. Ай, плохо. Да плохо же. Ж. Ну, так я попаду точно. Да не попал. Да ты тоже не попал. Ну ладно, у нас один один. Да я нормально. А вот такое видал. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! О, Люки, я не видел его. Я не успел. Блин, ладно, пофиг. Мутировал. Да нормально. Не ныкайся, не ныкайся. Сейчас-ща нормально. Там, короче, можно было.. Там его можно было вырубить. Ты какой, смотри, шустрый! Нормально. Это техническое отступление. Успею, успею, успею, успею. Там можно было жахнуть, когда он мутировать начинал. Лови. Нормально, давай с тобой тогда повоюем. Лови. Урони. Уронил его? Уронил динамит. Брось. О, я могу его подобрать и назад, блин? Типа как, типа как в колде. Нет? Ну, он там один остался, в принципе, пофиг. Короче, а когда пацан упал... то блин, их... Да не туда, блин, поворот неудобно. Я сейчас кому-нибудь из вас зайду Деактивирую капкан Бабуля, ты чё? Да блин, ловушка! Ну, как мне надоели, а! Мне надо везде смотреть И под ноги, и под руки Ложитесь, пожалуйста Вам сегодня можно на смену не выходить Я разрешаю Сейчас я к этому динамичку поднимусь Сломаю ему ноги то, что он делает Потому что тебя не видно Как кто? Конь? Конь, я, говорит Бляха, не попал Но меня патронов так не хватит Капец они с этими капканами Ловушек понаставят, блин, а как мне к ним попасть? Как мне к ним попасть? В окно не могу А, могу вот сюда Ой, хорошо Ой, плохо. Ты придурочный, что ли? Блин, точно дурной. Ну ты придурочный, конечно, да. о Да ты хоть там закидайся. А, пробивает, ничего себе. А через верх, что ли, закидывает? Ну нормально. Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Коза, блин. Ай, у меня нога затекла. Как она, блин, за сюда закинула? Нифига себе. Ладно, сейчас я ее... Сейчас, сейчас, подожди, у меня есть аптечка. Ты думаешь, у меня нет? У меня все есть. Блин, конечно, не хочется стараться. А сколько яйцо восстанавливать? да? Просто посмотрю. А, ну мне хватит столько. На одну бабулю. Блин, капкана это вообще отвратительно. Бабуля, ты что творишь? Давай завязывай. У бабули меньше хп, чем у дедуля. Ну вот туда ногу не могу вытянуть, потому что там комп сейчас стоит, монтирует видео. Блин, ну это капец, яйцо просто. Но ну, яйцо, кстати, меня спасло. Если б не яйцо. ти ти Да ну вы завязывайте! И такую видал? Да блин, вот.. Что, что, что? Что, что, что? А как, подожди? Там.. Подсветка была, да тихо-тихо, ну нажать же надо Надо удерживать или что, я не могу понять просто Я просто жму, а оно не жмёт Капец, я просто все патроны протерял Свои патроны У нас просто все ушло У меня, кстати, куча денег сейчас Но дети их никуда не могут как мне вот капканы разглядеть? В траве, допустим, не всегда видно их. Где-то что-то бьется. Ну опять ключи. У меня нету ключей этих. Вот если бы не бабуля, у нас бы с тобой еще был нормальный еще аптечек. Блин, вот иногда мне кажется просто проще чуть-чуть проиграть чтобы момент переиграть чуть чуть по-другому и больше ресурсов себе оставить. Ну да ладно. Ну как идет, как идет. Ну как идет, так и идет. Ну как почему мы будем переигрывать по 500 раз один и тот же момент? Где-то кто-то стучит. Может, торговец? Я такой, welcome. Это что такое? А это я не смогу открыть, у меня нет такой печаточки. Да блин, ну стучит прям, слышишь, да? Может кузнец какой-то. <laughs> ну это то самое озеро. Сейчас мы найдем лодку. Сейчас мы найдем лодку и найдем там карася. Будем как бы рыбалкой. Вот особенности национальной рыбалки в резиденте. А, тут я не пройду, не, не дает. Ну ладно, в домик идем туда. А, с выбора больше и нету как бы. Куда нырнуть? Это здесь. А, подожди, подожди, подожди. А, подожди, чтобы не стрелять. Я же могу сделать так. Конечно могу, блядь. я не не мог. Сам перезарядился. Зачем? Ага, потому что отмычки нужны. Подожди, а что сюда пришел? Идите к озеру. Но я в вторую стяжечку чуть прям не залетел прям. Можно было бы их еще разбирать? Он, по-любому, с нее какие-нибудь полезные ресурсы там или он можно взять? Что, есть кто? Я не очень пойму, там просто Когда они валяются, высвечивается. R2, по-моему. Я жму, а он не жмет почему-то. Это что? как это? А, это этот, староста деревни, да? Или это какая-то знаменита личность? получен документ получен получен что за шум? да вот мне тоже интересно ли он такой типа ну ходит такой типа а куда все в кино да а что за шум типа так, ну блин надо ж проверить, же проверить уже блин нечестно конья говорит я конья горит я как бы это же испания получается да о чем тут прятал а он заколачивал наоборот он там кого-то спрятал или что-то есть что-нибудь еще здесь? Я ничего не пропустил. Ну, вот сокровища отмечаются, кстати. Ну, это замечательно. А это что? Дверь А, ну да, все. Так, ну ладно. Погнали. Че по патронам? Патронам все плохо, по хпшкам все хуже вообще намного. Блин, начало игры у меня уже хпшек нету. Кстати, а может как-то можно надеть? Ну-ка, пускай я вот с этим хочу посмотреть, что он. Как он? Ну, пускай будет он пока. А, он же работает так же, как и этот. Ну да, все. Может он просто тупо одноразовый, а тот можно как-то чинить. О -о, -о, о, о, не надо, пошли назад. Пошли назад, пожалуйста, Леня. Не заставляй меня проходить через это, Леня. Люнечка, дружок. Что-то а шуршит. -а, -а. а, это этот конь, блин. Да. Oh, больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да. Ну, тогда, может, развяжешь? Я не помню, как Куда? его звать. Ёть! Кто? Ты кто? А ну-ка, стоять! <свёк> <свёк> <свёк> ты помоги, что ли? Ай, блин, ты что делаешь? А может, не надо? Что, ввёл? Вот собака дикая. Подожди, я не помню, что ли... О, нас заражали, разве? Печатная машинка. Ну, давай. Отлично. Типа, можно находить какие-то кейсы, они дают какие-то эти. Дополнительные... Результат главы, кстати. А ну, час 06 да нормально. Одна смерть. Почему одна? А, ну да, одна, когда меня распилили. Ну, погнали дальше, что? Как бы, идем, идем, идем, идем. Хотя было бы прикольнее односветовно. А это кто? Сейчас. А это кто? Вот этот здоровый дядя я знаю, кто. И вон тот пацан в подвале я тоже знаю. Вот этот. Слышь, Янки, звать Леня. Лю. Life Dizon. Я разговорчиваю. Я Луис, сэр. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит. Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю, может, пропахнули сеньориту? Где она? Ну, я жду. Лата. Слышал, что они переводят сеньориту. Переводят? Кто же его знает? Но потом видел, как кого-то тащили. Церковь. Берно. Общаться с тобой опасно. Сейчас намотаем соплинок на кулак. А, мы вдвоем его сами раскатаем. Блин, ли он вообще такой опасный паре? <смех>, оказывается. А может просто и графин посмотрим. Мне кажется, ли он без нас прекрасно справится. Эй, куда пошел? Пока, вот ты коняка, а? Ну хоть ключ оставил. Черт, все спиздили. это Кондор один. Я нашел Орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, <сас> Об этом мне сказал один тип Назвался Луисом Серрой. Ну-ка, гугли Он быстро. Кто-то подозрительный. Проверька его досье. Давай, давай, быстрее. Ладно, ладно. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор один конец связи. Леня, Леня, ну блин, я понимаю, ты тренировал тело, ну харизму, юмор, как бы, тоже надо было тренировать. Ты Тоже спецагент ты должен уметь все. Как бы все то, что забрали, это вообще отвратительно. А, а когда вернут все? Есть задание вернуть вещи. Иди в церковь. Нету задания вернуть, вернуть все. Меня заразили-то по идее. Он мне что-то ввел Вот этого жука Я по идее заразный теперь Я если честно не помню В основной игре так было или нет Прям честно не помню Даже Пацан все расчистил Молодец, ладно а, Удары ножом Да блин, уже было давно И вот здесь, честно, ни хрена не вижу. Вот Кто-то где-то бухтит, что-то. Тихо. Он спиной стоит, да? Мы это еще в прошлой серии выяснили. Два нажимать надо. Кухонный нож. Ну ладно. То есть без ножа я просто какашка бесполезная буду, да? Без патронов. О! Мои вещи. О действительно! Как забрать их? Идти-то далеко. Как мне попасть в эту часть? Ладно, идем дальше. Твернись, пожалуйста. Не отворачивается, представляешь? Блин, ну это типа по-любому заруба должна быть. Держа в руке нож, вы можете парировать атаку. Я этого нажмите l 1 когда в нижнем правом углу экрана появится подсказка. Ну-ка еще раз покажи. Серьезно, дальше если вы сделаете это до появления подсказки, он успешно парирует удар. Но, выбрав удачный момент, для парирования вы можете оглушить врага. Ебану мать! Да блин, конечно, откуда он этот капкан выкакал-то? Они мне вроде урон не наносят, да? Блин, прекрасно Есть пэри Так мне если бы раньше сказали, я бы вообще эти хпшки не тратил Есть что? Есть, конечно Если бы мне раньше-то сказали, я бы вообще не тратил хпшки Да ты там не бухте, я теперь тебя не боюсь, у меня есть пэри а бензопилот парировать можно будет? Да бляха-муха! Их не видно что-то. Или я просто не обращаю внимания. Уж я подыни не особо смотрю. Ну-ка. Или тратит они хпшки, не могу понять. Здрасте. куда я попал вообще? Я вот сейчас так иду к своему чемодану, окей. Ну, какие здоровые крысы, капец. Да кто там ухтет-то? И, и, чё? Запалят меня, не, не запалят? Запалил, да? Ладно. Ты совсем не глупый паря. Я теперь вообще неубиваемый! Можно одним ножом всю игру пройти. Чисто на ножах. нормас ты видал просто два пэри из ноги, и все и готов. И вообще ничего тратить не надо. Хотя у ножа тратится, да? Ну да, у него тратится это. Стамина его, типа. Ага. Это что я сейчас открою? А, -а, -а, -а, -а, -а ты, ты, ты, ты смотри, какой ты хитрый. Здесь я не смогу выйти, да? Не открыть. Ну ладно, я понял. И типа надо будет успеть пробежать. Я понял, ладно. Сейчас по любому козел выскочит. Ха-ха-ха! <свят> Красиво. Так, а ч ⁇ я ж два нажал, у меня было еще. Можно их взять как бы себе. Так, ладно. М -м -м, делаем патрончики для дрбаша. Так, это мое. Не, ну это как бы... Как бы... Это как бы, блин. <свят> Мощно. Ножей-то много Так, вот так сделаем Пока Уборку немножко проведем Траву пока тратить не буду Как бы пусть будет такая Может желтую, красную найдем Флешечку бы еще замечательно было Чтоб еще дропануть. Так, и что еще? Есть что еще? Ага, я отсюда выйти смогу-то Ну это может закрываться в принципе Так, мне теперь выйти отсюда надо Сами откроете? О! Иди, сюда. иди, иди, иди, иди, иди, кто иди, иди, это? это же Welcome, наш товарищ. Ну что, давай поторгуй. Ну давай, а ты кто? Привет. Вот оно вот это велкам. Можно продать торговцу за пи -сеты. Вы также можете улучшить или починить ваше оружие и снаряжение. Uh, Поручение торговца, выполнив задание синие записки с поручением поговорить с торговцем, чтобы на... А, ну вот! <Служит> ну я да, я автоматически. Я друг. Ну, какой то обменять. Карта сокровищ деревня. Мы любим разные травы. А, это вот, Они ну, вот эти камни. И лечат, и Они могут все. Это для сокровища надо, вот это, да? Ну Давай я возьму то, что он, потому что для сокровища нужно. О, я знал, что ты это И ты карту возьмем. Да? Можно было, конечно, Тогда пистик. Блин, круто. Так, это мой нож. Мой нож... Если О. хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Десять тысяч! Ты что, ебово... А, ключ от подвала хоть еще у домика. Все равно, или рванина, а может он цене, понадобится? Может я часть ножей продам? У меня целая куча ножей. Кухонный нож, четыре штуки у меня. А он двести бачей всего? Я один продам. Чуждые жирили. Можно продать торговцу. Ну если можно, тогда давай продадим. Спасибо. А -а -а, бархатный самоцвет. бархатистый точнее. Рубины. Можно вставить в определенные сокровища. Значит, не буду. Можно вставить в определенные сокровища. Можно вставить в определенные сокровища. Это Нет, тогда не, тебе, не буду. Можно продать торговцу, который добывается. Ну, только тогда вот это. Ключ пока не буду продавать, мало ли что? А что я могу что, купить? То что? А, Да блин, я бы... Улучшение кейса 10 тысяч. Уличит размер кейса. Ха. Блин, а капец. А что такое все дорогое? Все Схем... Да я умираю. Да я верю. Подожди. Я тебе верю, мужик. Просто арбалет тоже звучит очень заманчиво. Тихое оружие, использующее стрелы, позволяет обездвижить врагов. Стрелы можно подбирать и использовать повторно. Блин, меня могу купить арбалет. И улучшить кейс. Так, кейс я по-любому по по улучшаю. Может, пока не это? Я бы, может, нож прокачал бы. Починить, блин. За ножом надо регулярно забирать. Да, за ножом, да, я знаю. А чё а, по пистику у нас? Блин, тоже очень дорого. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Да навыки есть. Денег нет. Так, ладно, я оставлю. я могу тебе мы пока, в принципе, ну куда мне ногу сунуть? так сделал Во-о! Балдежно! почему раньше так не делал? Так, что есть? Давай задание. Нужно перебить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, разносятся ли они какие-нибудь ли они какие болезни, лучше перестраховаться. Всех крыс, заброшенная фабрика. А, три ш. три а то есть он за контракты дает вот эти шпинели, на которые можно... Все, я понял, пошли крыс валить Пошли валить крыс, нафиг Дочка президента подождет Я видел крысу, она такая здоровая тут была отмечается на карте? Нет, ну ладно, сейчас разберемся тут такие здоровые бегают, я видал Сейчас найду Тихо-тихо-тихо Где она? Стой-стой-стой-стой да Подожди, ты, блин. да не на круги, да плеха. Сейчас, сейчас, да она под ноги бросается специально. Ты смотри какая. Ладно. Да блин, я на нее еще все патроны потрачу. Сейчас, сейчас, так ладно вот сюда чуть-чуть. По старым выстрелам смотрю. Да она постоянно в сторону куда-то уходит. Она Ха-ха! 500 патронов потратил. Но шпинель то надо получить. Сейчас-сейчас. Вот вторая. Ляха. Ладно, сейчас она круг пойдет делать. Вот здесь где-то. Она по одной тра траектории бегает. Нет, не по одной. Ладно. Я сейчас просто подойду, отойду подальше. Я уже ее раздраконил. А, нет, не раздраконил. А, ну так проще-то намного. Где-то еще одна вот здесь. А, вот она, вот она, вот она. Испугалась? Ты был предупредительный, нет. На самом деле. А, да, был предупредительный? Ладно, извини. Извини, тебе виднее ли он, как бы? Тебе виднее, все, прости. Был не прав, беру свои слова назад. Блин, а я может быть, короче, может на видео куда-то уеду чуть-чуть, ну не знаю, может там поправлю. Я что-то куда-то. конечно А тут что-то еще было? Патроны винтовки. А зачем они мне сейчас? А это что? Совет торговца быстрое наживо. Uh, как там продвигается поручения знаешь ли ты, что шпинель, который ты получаешь на награду в поручений, можно обменять На целые вещи, которые никаким образом mm -hmm. Другим образом не добыть, у нас есть целая куча Полезных предметов, но я советую в первую очередь Взять карту сокровищ На этих картах отмечены точки, где спрятаны Самые ценные сокровища сектантов Мы с ребятами много времени потратили, чтобы отыскать их Так что эти карты твой uh, шанс разбогатеть Конечно, чтобы раздобыть сокровищ Тебе придется полазить по всяким опасным местам Но тебя ведь это не, не пугает, верно? Так давай, Молодец. краса. Тебе можно Конечно, я хочу вот эту Что штуку. Кратель был покупать, копить на него лазерный прицел, не все можно за Лазерное система наведения. А нафиг мне желтая трава за три шпинали, это же говно. Ты там не ладно, а -а -а. ладно, ладно, братан, договорились. Так, все прекрасно, хранилище убираем, а вот это выбросить, И нафига выбросить. Нет, не хранилище, да? Изменить кейс. Украшение, Стоять. Нельзя. Я же могу как-то в хранилище убирать, нет? Ладно, пофиг, короче, погнали. Сохраниться только забыл. Так, Нормально, время. Но событий так-то прилично произошло, да? Хотя на самом деле нет А У меня на карте чуть отметилось Но всего все сокровища отметились Вообще все отметились Ё-моё, вообще все отметились Смысл Я думаю у меня отметились все а у меня отметились вообще все Всего этого региона, да, получается Ну ясно Ладно, это полезная фигня Главное еще понимать, как добыть сокровища так, мне сейчас куда? Не сейчас... Это чё? Не сейчас вот сюда куда-то. Окей. Ну сюда я не могу пройти, соответственно. Значит сюда. А тот мужик, который в подвале нас очень сильно покарал... Вот это реакшн. А вот это мимо. Какой конь? На такую. Друзья, у меня какой нож? Ага, мне вот этот, зубочистка моя. Так, а мне бы похилиться, наверное, лучше. Мне бы, наверное, узнаешь, вот, делать вот такую вот хилочку создать. А, да, вот среднюю хилочку. И вот так. Ну да, прекрасно. Ладно, сейчас, погоди, паузу сделаем. Все, погнали дальше, погнали дальше. Тут движуха, короче. Движуха, дикая, дикая, движуха. А, так. Я к озеру выйду, нет? Что это за шахты? Где мое озеро? Я шел к озеру. Церковь. А, бляха, я уж не иду к озеру. Подожди, я же шел к озеру, а как же карась? Вер из он говорит, вер карась. я могу открыть с этой стороны нет конечно же глупый глупо ли он не может с этой стороны дверь открыть ковырял бы ты меня увидел что ли да ты слышал успокойся бегу-бегу-бегу а слышь ничего не попутал мужик а А чё один их-то до хрена? <плодия> да блин, бабуля другую бабулю защищает. Я понял. Да, я понял, я, понял, я <плодия> уже слышал. <плодия> да и всё, идите нахрен. Шкаф есть? Нет. блин, а капец. А как мне... Так... Я думаю с той стороны закрыто, они не должны зайти просто так. Там мутирует один. Все нормально, пока не динамит не в окно не выкидывают, все нормально. Динамит э -э, Комнату не закидывает, все нормально А что, всех раскидал? А я хочу в бочку попасть <с treeing> <there? s in green> А, ну можно было в бочку попасть Окей okay. Ну все нормально, по идее Где-то здесь еще лазит один, Он там за стенкой Окей okay. Где? вижу да блин ну не попал ни разу вот вот этот поворот не очень удобно сделан да что что что что что <свистые> продолжаем <свистые> я случайно попал в динамит если что держу в курсе где-то еще один орёт. А где патроны? Где он орт? скажи, где ты орешь Откуда ты десантировался? И ч? И ч? Ты ч? Ты ч? А? Ты ч? А, на ножах был. А? Нож сломался, кстати Ну слушай, мне нравится Система парирования Это очень круто, это очень классно Сделали, хоть и нож убивается просто За 2 секунды Надо качать, значит, свой нож Но постоянно надо будет Ну и что? Зато он будет вообще имбовать Да что? Что? Откуда там вертушка была? Я вообще не вижу, кто, откуда, где О, где? Я не пойму, что тебе надо? пишут мясо, конечно. Устрою резню бензопилой. Без бензопилы. Ладно, если надо, она меня найдет. Давай, давай. смысл встречать ай-яй-яй-яй ай, ай, ай, ай. тут в смысле они все вообще мне они решили меня просто подорвать как она достала от меня у меня сейчас просто все кончится у меня все позаканчивалось и так откуда они вообще полазили Их нигде не было я все расчистил покиньте зону пожалуйста Горит хорошо, горит. Вот где он? Он наверху, может, сидит, а? Сидит, блюдит оттуда. Ты здесь? Он уже откуда-то кидает гранаты. А ты откуда, дед, взялся? Я успел парировать. Хотел стрельнуть. Да ты-то откуда взялся-то? Что? Да какого фига, кто сюда гранаты кидает в одно и то же место? А у меня хпшек-то нету, все. Приплыли Есть Блин, у меня с хпшками вообще какая-то беда а, -а, а Так вон она ты что надо, мужик? Ага Летит где? Откуда? Не мы найти кто кидает их Что я даже не пойму кто откуда кидает У про? Ага До свидания Ну как напряжно чуть-чуть Чуть-чуть напряжёнка Я подобрал? Эть. Нормально, сейчас поднимемся. Кидают динамит обычно вниз. Мне бы найти просто. Какой низ? О, -о, о вот это, кстати, для сокровищ надо. Давай просто рассудим, где он может стоять и кидать динамит. Я эту фигню не могу а, так вон он стоит, блин, конь. Есть кто? Нет? Он просто не докидывает оттуда. Ч? Ты ничего не попутал, дед. Почему здесь одни деды добавлю? Да а? Это жесть. Где этот? Я его что, вырубил? А, не, вон он подойдет. А ты смотри, сколько их! Откуда они берутся-то все? Вот Коня. А. Да прыгай! Один фиг за дело. А. У ворота, ворота, ворот. ворот, ворот. Патронов-то все нету, ни хпшек, ни патронов. Я уже начинаю паниковать. Так вот это-то я не отпарирую. Все, он меня съел. Нет, не съел. Еще кто-то. Да что ж такое? Откуда вы беретесь? Врагов просто миллиард какой-то. Откуда они все берутся? А я не могу просто так траву есть? А, ну желтую не могу. Меня сейчас убьют. Кстати, здесь не мог. Маленький ключ. Он за мной что ли бежит? Ладно, извини, придется на тебя потратить тяжелую артиллерию, мужик. А ты как думал с ноги в дом ходить? С ноги он такой думал, сейчас я зайду, покажу, кто здесь главный. Ч, влетел, показал. Ну, капец, куда бежать? Может, надо было просто убежать? Я в шоке, пацаны. С одной пульки. Ah. <laughs> стой, стой, стой! а если он меня поймает всю эту труба пипец <свист> <свист> <свист> <свист> подвинься они меня зажимают бабуля ты здесь вообще не в тему А могу патронов хоть сделать? Жесть Просто жесть Просто такая жесть Вот это было немножко обидно это было немножко обидно. Прям самую малость. Прям совсем чуть-чуть. Прям крошку. Но обидно. Я к тебе сейчас поднимусь и ноги сломаю, бабуль. Давай ты не будешь со мной ругаться преждевременно. Так, тихо, звук не пропадай. Ну стреляет сюда, она меня не видит. Но я ее вижу, вон она стоит. Она оттуда не попадет. Ладно, все. Сейчас мы идем. Да что такое? Тихо. Я сюда за сокровища пришел? Ты еще давай скажи, что я не по сюжету иду. Нифига себе! Откуда вы беретесь? Можно вас это как-то спросить? О, двойная вертушечка. Нормально. Да что со звуком? Перестань. Все же нормально было. Так, ну патронов я как бы вроде... А что я взял вообще отсюда? А, я еще не взял ничего. Ну мы рубин возьмем. Я просто не знаю, написано, типа, ты можешь вставлять их в другие предметы, но куда? Подожди, это что, назад путь? Это тупиковая зона? А, подожди, это не тупиковая зона, я же взял эмблему Я же получил отсюда эмблему Видите? Я понял Как ты назвала меня? Они бесконечные, это нечестно Давай кто бежит за мной взорвется Закройте ворота. Закройте. Успокойся. Мне придется сюда отступить. А, она мутирует. Вот как это работает. А вот это нечестно. Я не согласен, что вот это так получилось. Получается, она взорвала меня, когда я был занят другим. Не мог, в смысле, ну, была это как анимация добивания, и я не мог ничего сделать. Ну, жесть. Ну, ладно, я сейчас сделаю хилку, пофиг. Тут, в принципе, травы дают прям целую кучу, поэтому можно и так. Но это обидно все равно. Так, ладно, пофиг. Прорвемся, ничего страшного. Пушки и игрушки рифмуют и не зря чужа. <риве> да блин, да потрясающий торговец. Он в оригинале такой. Валка. Так, ладно. Могу я купить лечебный спрей, это слишком жирно. Гарантирую, эти деньги отобьются с да я верю. Может улучшить нож? Ну что, на самом деле, такая классная штука. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение Я понимаю Давай я улучшу, Фу, ладно Попробуй-ка это Давай я улучшу И давай я, может, Что, куплю арбалет Нет, арбалет нет смысла брать, пока я не куплю схемы Стрел Попробуй-ка новое оружие, чужак Вдруг оно спасет тебе жизнь Из материалов Б и наш А, из ножа нашего... а а Ну давай я попробую мы я куплю, лето, а потом, подходит, а потом как бы куплю этот да. арбалет. Просто, любой... <coughs> если я не смогу сейчас создавать ресурсы для арбалета, получается, он у меня просто будет в кейсе валяться бесполезно. Что? Он вообще не подходит. А я могу его перевернуть? А. А, ну Нет, стой. Не просто было как-то непонятно чуть-чуть. Тут в, в этом можно, наверное, маленький ключик использовать. Вот здесь. Скорее всего. Скорее всего можно использовать маленький ключик здесь. Блин, ну вот это прям, блин, то, что их много так было, это как-то, ну не знаю. Осадочек оставил. Просто они пруты, прут, и пруты, Ты прут и прут, и Вроде разобрался со всеми, но они еще откуда-то берутся. И вот, а... блин, а он там да был. Подожди, а я мог попасть же там, там я, по-моему, открыл срез. Блин, дурачок, дурачок, Никитка, дурачок. Ну ч ж ты сразу туда не пошел? Эту серию уже заканчивать надо. А, не вру, Мы можем еще побегать. Можно 4 минут еще, если взять с расчета вот это все пока тудоси, босси, боси пока боси эту боси то да нормально еще это ж сюда ну конечно то есть маленькими ключами это типа отмычки а комбинирование сокровищ собранные вам сокровища можно просмотреть меню важные вещи сокровища некоторые сокровища можно дороже продать и ставить в него о о о о о сейчас о о может, сейчас арбалет-то и возьмем. А, так, это пока сюда убери. Блин, хотя, блин, не для арбалета. А, подожди, я же могу убрать это. Точно. О, прекрасно. Так, место, на самом деле, у меня еще вагон. Еще хилл хил могло быть побольше, на самом деле, но не хватает. Так, а я... А, материалы нужны. Так, тогда я залазю куда? Нет В смысле выбросить В смысле выбросить Забери это назад Я думал это мое второе хранилище Так М -м -м. Вот Три камня можно в него ставить Так она стоит 5. Этот 7. Если я сейчас вставлю, она будет 12 стоить А как объединить? Вот сюда А этот сколько стоит? 12. Если все три ставлю, сколько? Вот этот сколько стоит? Этот стоит... Подожди, сколько это стоит? 4, эти 3. А... Ну давай я этот ставлю. Если ставлю он 4, то полдея она будет стоить 16. 1700. Ага. 24 тысячи. А если вот эти три вставлю? 24 700, да? А если вот эти красные чисто они может скомбинируются как-то? 19 3 камня бонус 1 и 4 2 камня бонус 1.2. и 3 цвета бонус 1 и 3 А 3 камня бонус 1 и 4 ну, Тогда выгоднее поставить пока 3 камня Бонус 1.4 будет как бы. Ой, блин не туда. Ну выгоднее тогда вот так продать. Ну все. Ты это уже говорил. Привет. А Что мне надо предложить? мне надо много денег вот это. Спасибо. Отлично покупай арбалет. Или ну его нафиг пока. Может прокачаться лучше. Держи, не не не мне нужен пистолет еще. специалист как ты, сразу заметит разницу боезапас боезапас как бы короче, И не короче ладно нормально нормально нормально нормально все По пока пойдет вот так вот так прям пойдет пока что Неплохо. А печать забери-то? Или она одноразовая? Стелс? Не уходи далеко. Не уходи далеко, Стелс. Но это было специально. Это был байт на Стелс. Они меня тупо забайтили на стелс. Я когда его увидел, я понял, что это был байт. А это байт на пинок? Нет, нормально все. Не вставайте, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, что ломался. А этого я завалил, что ли? Ты гоп быстро, дерзкая? Да вот что, вот кто? Откуда? А вот со три стоит. оп оп оп оп оп оп Подстрелил, получается, да? Уронило, получается. А тут еще и капкан. Капкан, это плохо. Я их обычно не вижу. Удивительно, что я их сейчас разглядел. Подожди, а куда-то тогда-то идет? <смех> ну Вот я же его видел, а? Когда идет это вот это на куха. Ага, понял. Материал Б. А, материал А и материал Б. Материал В еще, наверное, есть. и Материал Г. А тут еще и сокровища прекрасно. Сапфир. Ясно, короче, сапфиры, камни нужны, их можно просто продать, а можно объединять с сокровищами а я могу, допустим, вот просто вот так вот? Ну, конечно, могу, блин. Прекрасно. Великолепно. Тут еще впереди два сокровища. Доп-цель. Я иду к доп-цели? Вообще не совсем понимаю, куда я иду. Ну, типа к церкви, а как я к ней выйду? пока идем по линейному маршруту ладно там дальше посмотрим главное нашли торгаша торгаш еще подскажет Бедение бросит записи о куклах их влияние уже не то что прежде уничтожай куклы не давай э, спуску этим аристократам каких кукол это эти что ли куклы там э, как типа э, куклы енотов были в этой ну точно смотри акт неповиновения это этот был тут есть замок ладно не буду говорить но тут есть замок если что и там живет вот этот чувак которого вообще сломали где ты свою циркулярку запустил Ладно, у меня греночки еще есть. Ты что? Ну, он уже где-то прям тарахтит. Он уже запустил, блин. Ты коняка беспонтовая, а. Где он? Да. Еще кто-то? Вот откуда они взялись? Я застрял. Не-не-не-не-не, завязывай. Да блин, попадать бы еще в него. О, блин, где-то кнопка. Можно было заперить бензопилу. Тихо-тихо-тихо-тихо, нормально-нормально. Пока он лежит дома ему. Беги, беги, беги. Блин, вот этот поворот резкий, не очень удобный. Он, скорее всего, комбинация каких-то кнопок делается, которые я случайно нажимаю. Тихо-тихо-тихо. Вообще, блин. Да успокойся, не попадешь У тебя есть как бы неплохие шансы. Но. На атакую. Ха-ха-ха, <свят> <свят> Изумруд с него упал, красиво. <свят> Ли он такой шутник вообще не мог? Ой, я случайно. Ой, извините. Окей, <свят> шутник, прям вообще, анекдот. Человек анекдот. Может, их надо было... <свят> Блин, я лошара. Ну, если бы знал, что она здесь, я бы выманил его на вот эту, как на растяжечку просто и все. Кстати, я в церковь пришел, походу.